Всем привет, дорогие друзья, с вами Блокчейн, мы продолжаем проходить игру под названием Five Nights at Freddy's Security Bridge. Прошлая серия была очень нас тяжелая, я задолбался с этими гребанными выключателями, потому что там вечно бегали за нами вот этот диджей какой-то, да, поздоровался, молодец. Потом бегала, бегала Чика вместе с Монти, который расчленил, и он половину там остался, как-то, не знаю, выжил, бегал за нами тоже. В серии я за 10 минут это все прошел, а вне серии я минут 40 проходил, потому что, ну, невозможно просто это сделать. Все. В этой серии у нас будут гоночки, я так понял, на мотоцикле или на карте, точно не помню. Ух ты! А что это сейчас было? Я на кью нажал, он побежал. Ёпта, ты так не пугай, блин, Фреддик, ты что творишь? Садитесь себе поудобнее, я всем желаю приятного просмотра, и мы будем так раз сейчас голову ставить вот на этого робота. Потом он вроде должен поехать за нас. Э, э, в смысле? Ты чё? Думаю, он уже сломался, застрял. Ты чё так пугаешь меня? Надоел. В прошлой серии меня пугал своими руками бархтающими. Теперь будешь пугать меня, блин, просто так, что ты застряешь, дебил, жирный. Не можешь пройти нормально. Ладно, все, я сам дойду как-то уже. Ты давай тут Сторожи, короче, все. Я тут сам все справлюсь, все. Мне очень жаль, похоже, тебе не хватает роста, чтобы ездить на картах в одиночку. Я обладаю зарабатывающий, работающий, вот водитель, чтобы использовать карт. Oh, в смысле? Какого хрена ты тут стоишь? В чем проблема? Ты не можешь сесть в этот гребаный карт? Серьезно? Он, он надо мной прикалывается или что? Он в метре от меня стоит. И типа такой, давай ты используй этого дебила. В смысле? Почему? Или он сильно здоровый для этого карты? Я не понимаю. Не, ну в принципе тут да. Что-то мал, маловат. А, чего? Какие глаза? Какие глаза, Фок Рокси? В смысле? Я куда-то еду. Допустим, это я? Или это робот? Вроде я. Опа-на. Она тут смотрит, бляха. Рокерша. Ну тебе тоже жопа, какие Монти будет. Ну, все у меня помрете. Он перевернулся. А е сбил нахрен. Ну ни хрена себе. Не, надо ну, это превьюшка точно, я тебе отвечаю. Не вот это вот тот кадр был, который. Или этот, не знаю, посмотрим. Нихрена, череп ее вынес просто нахрен. Вот это я понимаю опасный картинг, блин. По катушке смертельной гонки, охренеть. Но она, по-моему, выжила, мне кажется. Ну, не может, что она умерла. Просто... Ну, я же говорю, она бессмертная, блядь, упала. Да, она живая, что ты притворяешься? Не надо так делать, В смысле? А где я, кстати? А что у меня вс ⁇ зависло? Ух ты, ⁇ ёпта. Где я? Мне нравится, мне это вс ⁇ на самом деле. Так. Сохраняшка. Я думаю, что мы тут попотеем, я уверен. У вот таких мест я ненавижу просто. Фонарик обязательно, конечно. Но надо было до этого, ну ладно, хрен с ним. Еще раз сохранимся. Мне, в принципе, лишнее сохранение ничего не сделает. Тут бесконечные сохранялки. Это радует. Блин, а что это летает? Снег, что ли? О, здорово, мать. Я тебя возьму. Окей, ты не против? Наверное, ну, конечно же, напротив мы будем возле, возле неё бегать? И от нее, точнее. Улучшить Фрэби. Какой улучшить? Она сейчас прочнется. мне жопа. Она, она будет за мной бегать. Ты чего угораешь? Я знаю, что она за мной побежит сейчас. Давай, мать. Давай, мать. Я, я сохраняюсь. Я знаю, что она побежит. Я читал в комментариях. Она должна, должна за мной погнаться. Давай. Давай лучше сделать сейчас при мне. Да в смысле она померла? Что за бред? Э, ты чё? Развалилась тут? Давай вставай. Надоело. Ну да, я знаю. Ох, падла такая. В смысле, она возле меня пробежала. Она слепая? Она это слышала. Я тоже. А как? Вот так Вот падла. Она, она же слепая. Подожди, она здесь ходит. А мне куда надо? В пожар, в смысле? Что тут уже загорелось что-то? Сохраняшек нет. Ну блин, печалька. А где я нахожусь? А, вот я сижу, по-моему. Вот, пашка моя. Что она рыдает? Она возле меня прошла. А хватит плакать, смысл? Надоело. Не, ну она вообще бесстрашная, на погню ходит и вообще плевать. А почему-то она рядом со мной ходит, мне так кажется. Подожди, она заходит? Дальше. А, давайте протестируем. Зайдет ли она дальше порога? Нет. она рыдает? Бегает и рыдает, ну какая-то, блин, странная истеричка. Не, ну как это пройти? Ну серьезно, как? Где inside не пройдет? Вот как? Я реально не могу просто смириться, то, что она меня не видит, типа. Я привык, что она видит со временем. Она я по сути, может поймать же, да? В смысле? Че она туда пошла? Так, че она, где она? Не, ну походу на ее пути лучше не становиться, я так понял. Можно возле нее быть, но не на ее пути, короче. Подожди. Бля! Она меня чуть не поймала, кстати. Прям вообще-то! бля! Ну смысл уже, у меня уже нету. Она же по, зву, по звуку реагирует только. Глаз у нее нету, допустим. Но звук-то остался, уши, -то остались барабанные перепонки, ёпта. Как я выйду, если она все слышит. но это не вариант вообще. Просто туда-сюда бегать, прыгать но ну, это бессмысленно. Все, надо болеть. Она пошла в другую сторону Львы! Эх ты, блин Жесткое А где? Где выход? Где выход? Мать, где выход? Я не понял, в смысле? Там везде пламя только А где выход, серьезно? Давай камеру покручу а, вот здесь? Ну я вот здесь. Как? Мне вот так вот через нее пройти надо будет. Так, иди разворачивайся нахрен отсюда. Я ухожу. Все, я ухожу. Плачь в одиночестве. Вс? Я прошел миссию. А как? Сохранялку взять Не закрыто Блин, стрёмное место Еще хуже, чем то вообще Фиг поймешь, что выскочит ну, вроде ничего И Сохранялки тоже нет Это плохо, это пугает Это я пропустил, не знаю вероятность есть. А, так стоп, я в начало вернулся. Смотри. Подожди, а где у нас? Да не, вроде не начало. А, я вспомнил. все, окей. Ну, вроде бы, сохранялка наверху. Я помню. Сохранялка вроде бы наверху стоит. Мы же вернулись обратно получается Смена оформления окей. О, Фредди стоит Все, нормально, мы вернулись сначала Сохранялку берем И там куда-то улучшать идем его Потом я не знаю, что будет <coughs> Скорее всего Чику будем уничтожать По сути мы должны это сделать Так, где эта кабинка Вроде улучшения Сейчас, подожди Надо его получается сейчас подзарядить Ух ты, пта! Аккуратно. Так, наверх. Не, ну, ну тут Рокси уже нету, наверное, да? Даже если она... Она же не сможет прийти оттуда аж. Мне кажется, нет. Как она придет аж оттуда? -во? Ладно, я пешком дойду, хрен с ними. Блях, она есть. В смысле, я думал, и, и все. Она оказывается тут, в смысле. Не, мы так не договаривались. Нет, в договоре не написано, было, что Рокси тут будет. В смысле, я не знал. Так где? Где улучшалка? Ага, здесь, конечно. И робот тоже здесь. Как же иначе-то? Ладно, тогда мы пройдем, в принципе с Фредди. В чем проблема-то? Ну, надо так надо. Все, 5.40 времен. Скоро уже утро. Ну, хотя уже утро, по сути. Раннее. Ну, еще, еще мой часик, и все. И закончится мучение. Здорово, Рокси без глаз. Без глаз за Рокси. Здорово. А, нам, получается... Блин, запутался. Куда идти уже? Ну, его мое. Задолбал он совсем уже. Так, а реально, что нам по заданию надо делать? Блин, я что-то я не понял. Улучшить его просто и все? А где мы улучшали его там? А где мы его улучшали? Я что-то не понял. Не, нет, ты меня уже не допугаешь. Где мы его улучшали? Я забыл. В натуре забыл. Серьезно. А где? Куда нам ехать? По-моему, на лифте, да? Куда-то. Только я не помню на каком этаже. На втором, на третьем. Так, походи. В смысле? Ух ты, бляха, Это что делаешь-то, а? Бегает за мной, блин. Ой, блин, я забыл, серьезно. Ну, По-моему... Нам надо будет съездить на лифте, а, а дальше уже не помню. Короче, все, я вспомнил, где это было. Это получается самое начало, да? Мы получается должны были спуститься вниз. Ну, Не знаю, с Фредди без Фредди. Ну, в принципе, если у зарядка есть, чтобы не дойти, да? И фонарик у него есть, и меня никто не трогает, вроде бы. Так, а где эта ремонтная хрень? Вон там вроде бы. Ну да, там нормально так. Но он не пройдет, не уместится. Все равно мы выйдем из него. Он же здоровый гигант. Он не пройдет туда. Ну вот, да, все. Закрыто навсегда, походу. Но для нас открыто. Вот, смотри, тут даже светло. Ничего себе. Тут же вроде темно всегда было. А тут светло уже. Это я понимаю. Ну окей, в принципе. Что там? Сохранял кота Хотя... Приходится, в принципе Да зачем заряжаться, в Дебил Ты сейчас взорвешься, зарядишься. Нет, я а сохраняюсь и дальше уже иду своим путем Без тебя Не-не-не, я с тобой не пойду дальше Там нельзя а. Там запрещен вход для Фредиков Все, я без тебя иду Можно зарядить, но никуда я с тобой уже не пойду дальше все. Тут все запрещено. Там получается надо через Рокси заходить вроде бы, да? Или через кого? Блин, вот ненавижу, когда вот не прогружено хрена. вот не поймешь, куда идти. Почему так тяжело взять, прогрузить заранее? Ну, хотя бы на километр от, от того... Блин, это что такое? Сделали, блин, сразу эти заборчики. Хрен пройдешь. Сюда, на лифте. Все, поехали. Улучшаться. Ну там тоже улучшение, кстати, будет нелегкое. Там эти кнопки сраные заедаются время. И иногда вообще даже не работают. Так ты такое, если честно. Улучшение сложнее даже, чем вот это все, что было у нас. Наверное, будет. Ну в прошлый раз, когда я улучшал его, там были проблемы у нас. Не знаю, в этот раз будут. Надеюсь, что нет. Ну, реально, не так легко его улучшить. Где глаза поставить, то, наверное, какая-то тень будет на так-то. Давай быстрее, что так долго? Мы на... на сотый этаж едем, или что? Так, сюда, сюда, сюда. Главное, чтобы охранница сюда не зашла. Она вроде не заходит, и делать нечего, что ли. Действительно, зачем ей заходить сюда? Она тут за всё время только од один раз зашла в конце, и все. А так тут пустует, больше никого тут нет, все ломается искрится. Какая-то хрена тень происходит. А, добро пожаловать! Открывайте двери, и можете защит... зайти. Окей. Че, можно тебе уже. Ух, плях, а сейчас кример будет. Давайте отремонтируем морду, Фредди. Морду прям. Да? Морду? Так мы же глаза ему ремонтировать собрались. Осторожно, отключите глазные кабели. Ох ты, бля. А это страшно было. Так, попытка номер два. Окей. Окей, сделали. Хорошо. Дальше что? В глаза заработали нормально. И что? В смысле, что дальше-то? Нажать на них? Он сейчас опять заорёт на меня, охреневший мразь. Не буду я на него нажимать. Нет, это обманка. Нет? Мы вырвали глаза ему? Отлично, ставьте новые глаза, пустые. Глазницы. Это у него глазницы даже нет уже. У меня просто какие-то две проводки. Ну окей, но я просто не хочу все переделать заново. Прекрасная работа. Подключите глазные кабели на место. О, нормально. Еще. Вроде все хорошо, скримера нету. Еще дальше. О, запуск фазы испытания. Давайте. Работай. Опять эта хрень. Допустим. раз два вроде как дергаются раз два три раз два раз два хорошо раз два три четыре пять раз два три четыре пять все хорошо работает все раз два три четыре пять шесть Блин, говно. Так, а ну-ка третья попытка уже. Все? Нет, еще? Я просто не заметил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вс? Еще один! Ты, ты, ты, ты не, тебе не обожрешься? Куда столько кнопок нажимать? Ты чё? Не сломаются. Ну, вроде все работает. Нормально. но правда, если Фредди окажется нам врагом, а он, скорее всего, окажется врагом, то все, нам жопа. Сразу, сразу жопа. A... Регулировка just... дается, мне сложновато. Ты выглядишь по-другому. Я могу видеть движущие объекты сквозь стены. Это жопа, все. Я тебя отвечаю, жопа, все, у меня жопа. Правда, я не знал, что Рокси может видеть сквозь стены. Это глаза фу Рокси, прикинь. Ну да, на гуночной треке произошла авария. Я их взял. Не, и жопа. Она, ну она без глаз просто и все Ч ты переживаешь за нее? Ч ты переживаешь за Рокси? Кто она в тебе такая? Девушка, что ли, твоя, или ч? Отличная ность уже почти 600. И сейчас придет эта луна срана, и не все успорит. Вот именно, это и меня пугает. В смысле? А что делать? А как спрятаться? Куда идти? А что мне делать? Используй выход, чтобы избежать здесь списа Блэкса. Зарядные станции отключены, это проблема. Я Это уже понял Мне это не нравится на самом деле Так надеюсь что А как сбежать то я не знаю карты Сваливаем нахрен а куда сваливать-то? Пицца-Плекс. Я без понятия, куда идти-то. Куда идти, серьезно? Куда? Короче, нам походу на второй этаж надо пилить. А потом куда-то, я не знаю. Мегапицца-Плекс там, где выход, я не знаю, где он находится, серьезно. Зарядка вроде полная. Но он, походу, не разряжается теперь вообще никогда. Надо мне радует. Звук тоже пропал почему-то, не знаю. Мне надо сваливать срочно. Из этого города сторону я, я Я отсюда больше не вернусь никогда. Пошли вы все в жопу, роботы, Рокси, Фокси, хренакси. Пошли все нахрен. Вот это все я играл с кем серии, я не мог просто их терпеть. Я накипело просто. Да какой полыш? Я сваливаю. Не, не мне плевать на какой-то. Я планирую вообще сваливать отсюда. Нет! Какой охранник, мне 6 лет. Мать, ты чё, всем с ума сошла, Ванесса? Василиса, ты чё? Василиса не непрекрасная, ты чё творишь? Мне надо сваливать из отсюда. Не надо мне сюда, блин, притягивать. Я не хочу. Закодирую и я теперь буду тут работать со время. Нет, я не хочу. Я снижаюсь? Окей, я сваливаю. Мне плевать. Блять! Охранник, ты чё, сука? Охранник, ты охерел. Чё, 5.55? Что? Григори, открыто, идем. Нет, я не могу выйти из этого здания. Почему? В смысле? Какой? Спрячемся! Из зарядной станции мои моей... в течение часа. Это мера предосторожности, такова мы моя... Там мы за пять минут сп... справимся. Не будет безопасно, я буду скучать по тебе. В Смысле? Как это? Нет, Фредди, смысле? Какого хрена? Ну почему так все концовка хреновая? С Фредди, если я уйду сейчас, меня никто не изменит, и так че, это извинение не прекратят. Он уже плачет, ну в смысле, как это? Я думал, с Фредди уйдем. Ты, что ты прав. Ну хреново значит, ну, в смысле? Грег, ты должен остаться или уйти. Нет, я не буду, это не Ветерианы, рано еще. Я не хочу его бросать. Нет. Конечно, я не буду его... Нет, ты чё, я остаюсь. Я остаюсь не будет доступно. в смысле это не менее это есть единственная станция сохранения на дневной свет блин а что делать сложный выбор и реально я могу сейчас валить, но я Фредди брошу и не хочу этого делать ну с хрен с этими станциями с... а сохранений а как я буду это проходить очень тяжелый выбор, серьезно, тебе очень тяжелый. А как же я буду проходить дальше? Без сохранялок, я же умру. Я не помню даже, когда я сохранялся последний раз. Давайте остань... Оста... останемся. Да. Если есть, есть места, которые мы еще не исследовали. You не, ну я не хочу просто его you бросать, мне I жалко его. Он I реально же будет порабощен, блин. Он будет рабом на всю жизнь. Зачем? Он и так уже грязный весь. Нет, я не хочу просто, мне жалко его, реально. Я бы свалил бы нахрен, если бы и он вышел бы, но нет, не получится ничего. Да, реально, кстати, все сохранялки, походу, сломаны, и я не знаю, что делать. По сути, у нас по миссии что надо... А, по миссии нам надо будет еще Чику, наверное, вывести из эксплуатации. А, сейчас проверим, реально они сломаны или он обманывает. Блин, реально сломаны. Все, это кранты. Все, все, мы приплыли. Если я где-то налохачусь, где-то немножко совершу ошибку, все, это фатальная будет ошибка. Реально, все. И Фредди, кстати, сейчас разрядится и хана. Так, давайте реально сейчас выйдем, подумаем, что делать дальше. Я не знаю, просто, серьезно. Тут, по сути, еще в игре есть ну, какие задания есть. Сбегите из пицца Плэкс. Узнать, как вывести Вот, мне надо это А по сути, я же мог бы финал выбрать Реально, сейчас бы финал был бы По сути, да? Финал, финал, но нет, не финал, еще рано Пицца Плекс Типа, надо выбраться Ну нет, подожди, ну нельзя так просто сделать Нельзя Там что-то должно быть, я отвечаю Но я не знаю, куда мне сейчас идти Короче, я понял, куда надо идти На Фейзер кстати, как я и говорил раньше Давно еще где-то еще в третьей серии, надо фейзер блэст будет было идти ну может было сразу туда пойти, возможно тогда бы уже ну наверное Фредди придется оставить, я не хочу просто его лишний раз использовать, ты короче в лифте останешься, на жаль ну извиняй, просто нам надо с умом все пользоваться, потому что нам еще где-то полчаса придется вот это игрового времени провести здесь ну не игрового времени, а настоящего, игрового тут вообще тут за... еще дольше ну неважно в принципе. Так, получается фейзер на первом этаже вроде, как я помню по памяти. А билет у меня есть он хотя бы? Знать как вывести чеку из эксплуатации, использовать билет на вечеринку, чтобы попасть на территорию. Ну допустим, у меня билет это должен быть, потому что я его по-моему по по давно еще получил. Ага, сохранить место. Хрена тень это все не рабочая. Чего у людей дурите? Нельзя ничего сохранить. Можно? Как? В смысле? Как? Как можно? Ж нельзя было. В смысле можно? После всего времени можно, что ли? Вы чё? Гора... А, это, это генератор, бля. Точно, это же генератор. Я только сейчас увидел. Не охренел, в смысле? А, типа только вот такие вот подстанции можно использовать. Не, ну реально, прикиньте, без них все пройти, это же невозможно. Это реально невозможно. Инсайд просто. Дед инсайд даже будет в ахрене, когда узнает об этом. Что тут надо полчаса и вот сейчас бегать вот это все и без сохранялок ни единый. Но это невозможно. В принципе это логично. Не, ну если они будут на каждом шагу, это будет хорошо, конечно. Но так не будет. Тут сохранялок нету. Кстати, вот по-моему вот эти вот зарядные станции с Фредди вообще нету ни одной. Вообще реально ни одной нету. Так-то я не знаю, как тут. Что, у меня нету ее? Так у меня есть, он танцует вроде. есть использовал. Нормально все. как это нету? В смысле? А чем мне я не хочу просто игру завершать, нет. Я хочу узнать, что там еще дальше будет. Ну, хотя бы на следующую серию, потом уже не знаю, посмотрим, как будет. Не знаю, но ну, вряд ли с Фредди мы будем э, драться. Я очень навряд ли думаю. Раньше думал, вот где-то минут 20 назад. Сейчас нет, потому что я же видел, что он как бы как друг нам. Навряд ли мы с ним будем сражаться. Зачем? Это бессмысленно. Мы должны вместе держаться, а не... А, на Эрор. Эрор, понятно все. И чё, везде тут Эрор нарисован. No MP. Типа тут никого нету. Нет, сохранить... А зачем тогда сохранялки делать, если их нельзя использовать? Я не понимаю. Типа они есть? Типа, чтобы они меня раздражали, да? Что, типа, тут можно сохраниться, а ты не можешь, да? Ой, бля. Так, что это? Join to know, join to know. А, типа, не, вообще нельзя? что делать здесь? Ну, тут тубзик только есть. А в смысле? Значит, нам не сюда. Хрену поймешь. Тут вроде можно ну, этот убик тоже ну капец тут одни туалеты в смысле а тут есть что-то стоящее брелок роксе в космосе опа в смысле беги а почему какой фонарик А что происходит? Почему нельзя? Я хочу уйти, мне тут не надо оставаться. Какая удача! Ты нашел годовой безлимитный лимита абонемент боулинг в Бонни. А я кстати его увидел в прошлой серии. Целый год бесплатного боулинга. Стоимость сходного билета мегапицоплекс не включена. Прокат обуви шаров тоже не включено. Ну, прикольно, да, только я боулинг сейчас не особо хочу играть. Но я знаю зато, где он находится. Твою мать. А че они сюда переехали? Вы че, совсем сумасшедший? Они быстрее стали, по-моему, или нет? Или я уже с ума схожу не понемножку? Ну реально играть 5 часов, бляха, в НАФ? Это, конечно, жестко. Они, по-моему, спалят сто пудов. Собаки свалили отсюда, а мне надо пицца пиццаплексов в, пиц... а в боулинг поиграть. Мне больно мне не дают поиграть. Ну охренели совсем, что ли? Меня там где-то вроде бы Фредди ждет. А нет. Он уже там. <сос trong> в лифте застрял, короче. Ну ладно. Ну, конечно, в лифте застрять. это, конечно, пиздец. Ну, прям, конечно. А, прикиньте его, и больше не найду и все. А он ушел. А я могу? По-моему, где-то рядом бегает. А где он? А ч, по крышке бегает? Ты где? Эй, сумасшедший. Он где-то надо мной бегал. А ч, реально заспавнился на крыше, что ли? Нет. Куда он помчался? Шизанутый. В натуре шизанутый, Фредди. Куда он помчался, я не понял. Без разрешения еще. А, он в ходит. Круто. А захоронялок нет, кстати. В где-то бегает сумасшедший тоже. Да подожди ты, чувак. Ну, блин. Э -э -э. Ладно. Ну, я просто э -э, хот ну, хотел, чтобы он пришел с этой стороны, а не с другой. Ну, ладно. На саму пиццу плекс надо идти. Это как пицца Плекс. Надо на третий этаж, в смысле. Все, ты тут остаешься, короче. А нахрена ты меня с другой стороны вы высадил. Ну, вот и стой на перилах, на эскалаторе. Ой-ой-ой. Это фас-карт. А не в другую сторону. Чуть-чуть. Вот, вроде боулинг. А станция заре есть тут? А хрен-то там. Давай, пускай меня, чувак. Быстрее. Давай, давай, давай. У меня годовой абонемент. Ты не имеешь права вообще меня не пускать. Я могу год тут находиться, а мне никто ничего, ни слова не скажет. Ну, реально в натуре. У меня годовой абонемент. Годовой. Ты понимаешь, что это значит вообще? Не, он не понимает, он же робот тупой. Давайте быстрее открывайте. У -у -у давай я у -у -у улучшу лифт, чтобы он быстрее ездил. Тоже, он меня задолбал. Что-то он поднимается по одному миллиметру в секунду, блин. Сколько можно. Блин. Рок. рок закончился у него. В смысле? Ага, конечно, закрыто. Блин, ну серьезно что ли? А можно хотя бы подстанцию сделать какую-то? Походу нельзя, да? Я так понял. Неплохо. Неплохо так. А Фредди, если что, прибежит ко мне в гости? Блин, жалко, что подстанции нету вообще зарядных. Окей, okay, а куда нам надо? На кухню? Куда я иду вообще? Записка какая-то есть. Ну, какая-то тут <с> стрёмная на самом деле местечко это. Проверка безопасности. И чё это? М -м, проверка безопасности. А, -а, -а, -а отдел записи... Тика может получить серьезное повреждение. А, да? Серьезно? Удерживаю. Вашей заработной платы. Но ну, я тут не работаю, мне к плевать, как бы. Так куда я иду вообще? Нет, то не пойду там стрёмно. Узнать. Да в смысле, что узнать? Охренеть, сколько тут заданий. Ну я на территории Фейзбера уже, блин, Блэдс. Не нравится мне это все, на самом деле. Да ну нахрен вас. Я сваливаю. П пошли в жопу все. Я не хочу в этом участвовать. Повара вы тоже уходите лучше отсюда. Вам тут зарплату хотят срезать. Блин. Ну если чё, что, что-то произойдет, то в принципе можно не париться. Потому что я, наверное... Ага. Боулинг, хорошо. А ты что отсюда завис? Если что, все равно <къех> прохождение Все, закончится, наверное А что, меня никто не, не трогает? Тэпо тут всем плевать Ну и нахрена я пришел этот боулинг В смысле, ну зачем? Ну, тут нет никаких подсказок больше Я не понимаю Уже ну, журнал есть зато. Ну и что, а что у меня от него будет? Ну хорошо, журнал у нас имеется И что? И что? Ничего непонятно. В исследовании, уже, где-то за... Автомат? И что? Так зачем мне этот автомат? Я все равно играть в не, него не собираюсь. Мне не до автоматов сейчас. Я возвращаюсь обратно, короче, чуваки. в жопу, какие-то стрёмные боулинг. Я не хочу в него играть. Всё, я перехотел. Тем более, сохранял их нету. Это обидно. Вообще бред. Не, я не знаю. Я иду назад сохраняться. Не знаю. Там портативная вот эта хрень ещё есть. Если что, Фредди мне меня... придет, поможет и все. Мы на этом серию закончим. Она и так длинная, наверное. Я не знаю. Просто не слежу за временем. Но она длинная, сто процентов будет реально, ну тут вообще надо было, наверное, сбегать все-таки, и все. И закон закончились мои мучения бы. Но нет, я решил все-таки остаться. Нахрена, не знаю. Жалко Фредди, пожалел, блин, называется. Теперь мне придется мучиться дальше. Мог бы в 6 утра уже свалить и пошёл, пойти домой в компуктер поиграть и все. Нет, я решил остаться, конечно. Молодец, не придурок. Просто идеально. Я думаю, Фредди там и так разобрался бы. И зачем мы могли бы его позвонить там по телефону? Проблемы какие? Так аккуратно. Мне надо просто выйти и сохраниться. Просто не хочется терять все. Ладно, проскочим. Так да хрен с ним это дебилом валим. Хотя нет, не валим. Ну ладно, давайте будем прощаться. Да пускай она вообще сваливает отсюда. Да, плак со стороны. Рыдает, блин, вообще. Ну ты мне тоже мешаешь, вообще-то выйти теперь не могу. Ну, да иди поплачь в другом месте. Все. Мне надо видео заканчивать. Плачет мне тут, блин. Настроение портит. И вам тоже, наверное. Так, то все, давайте. Надеюсь вам видео понравилось, если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей, и вы дадите таким образом мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Обязательно делитесь видео с друзьями, все ссылки в описании под видео, заходите, вступайте, спонсируйте. Я, вс... Я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях, в следующих прохождениях, обзорах, и всем пока-пока.